обскроем вот, вскроем середине попробуем посмотреть разобраться может что подмазать что подремонтировать нашу внутреннюю часть вот не поверхность мы потом снимаем обшивку пластиковую и что у нас de prova.